Всем привет, меня зовут Роман. Хочу оставить отзыв о работе с ребятами из CM Group. В конце июля я решился и все-таки подписался на 5 месяцев CM Stocks, предоплатил CM Lab. И вот какие результаты за вот эти два месяца. Заработал три с половиной тысячи долларов. Это 50% процентов от моего изначального депозита в 7 тысяч долларов. Большое спасибо Антону, всегда на связи, всегда поможет. Подскажет. Очень доволен э, самой, самому подходу к работе и к доходности. Вот, ничего не делая, э, четко следую э, сигналам и советам Антона. Немножко сам приторговываю, пытаюсь, изучаю. Интересно. Ну вот такие за два месяца половиной тысячи долларов. Сделался ремонт в новой квартире. Надеюсь, что это будет продолжаться вечно. Не бойтесь, звоните всем в договаривайтесь, изучайте, вам все помогут и начинайте торговать с ними. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав, я 30 лет в бизнесе, связанном с производством электроники и никогда не думал что стану трейдером как торуясь в интернете я заинтересовался трейдингом открыл демо счет торговал на демо счете проигрывал выигрывал особых успехов не добился пришел момент когда я решил обратиться к профессионалам с SM Group я более двух лет и ни разу об этом не пожалел сейчас у меня две подписки SM Stocks и SM Lab Pro Торгую малыми объемами, соблюдая риск менеджмент. И при всем при этом обе подписки каждая ну, дает профит около 7-10% в месяц стабильно. SM Group это команда профессионалов, которая вас не бросит трудную минуту. Моим куратором стал Савков Антон. Я пару раз пытался, как все начинающие трейдеры наверное. Слить депозит Но Антон мне этого сделать не дал За что ему огромное спасибо Еще хочу поблагодарить Александра Пупкевича У которого я проходил Курс профессионального бойца Не побоюсь этого слова Александр ну, Преподаватель от Бога Всем крепкого здоровья и профитной торговли Здравствуйте, меня зовут Тищенко Алексей Я прохожу профессиональный курс У Александра Александровича Пришел я к этому не сразу, поначалу я очень много терял, после чего решил обратиться в компанию CM Group, чтобы во всем уже разобраться и наконец-таки начать зарабатывать на фондовых рынках. За первый месяц обучения я заработал в районе 40% к своему депозиту, чему безусловно рад. Большое спасибо Александру Александровичу за те знания, которые он дает нам. Все в доступной, понятной форме объясняет. Этот дополнительный заработок дал мне возможность больше проводить времени с семьей. Это самое главное, я думаю, для каждого родителя. Поэтому все, кто хотят зарабатывать своим умом, проходите профессиональный курс, не пожалеете. Спасибо большое компании CM Group.